Всем привет, меня зовут Денис и вы на канале Рульков ТВ. Сейчас мы расскажем, какую машину мы купили, но перед этим мы ее немного сполоснем, потому что у нее полный карантин, она стояла здесь больше месяца уже без движения. Немного грязненькая, быстро сполоснем. Это не будет ревью, это будет просто короткий показ, а потом мы уже перейдем к ценам и так далее, как взять машину в лист в США. во многих комьюнити есть специальные места для мойки машин у нас не исключение здесь четыре места сейчас мы быстро намылим сполоснем машину без фанатизма и потом уже начнем показывать В отличие от наших стран, в Америке машину можно мыть в любом месте. Вы можете вызвать себе домой или во двор. Машину к вам приедут с пауэр-вошером и помоют машину. И не важно, что эта вода льется на асфальт, на землю или куда-либо угодно. Итак, наша новая машина. Это машина Nissan Sentra 2020. Это, наверное, самый прямой конкурент Toyota Corolla, которые более распространенные. И эта машина, конкретно эта модель, не продается в России, насколько я вчера почитал. Ее несколько лет назад сняли с производства, но вроде бы именно эту 2020 снова опять запустят. По крайней мере, есть такие слухи. Почему мы взяли ее? Просто нам предложили выгодную цену. Насчет цены мы поговорим немного позже. А сейчас просто посмотрим на машину. На машине есть вот такой пульт. Это у нас автоподзавод. Открыть-закрыть. И можно открыть дистанционно багажник. Отличный багажник. Сюда три трупа войдут. посмотря еще машину можно открыть без ключа просто имея ключи рядом с собой нажимаем на эту кнопку держим и машина открывается а теперь перейдем вовнутрь так посмотрим сколько места сзади я довольно высокий мальчик и довольно комфортно сижу Детское кресло, подлокотник, голова, еще ладошка входит. просто у меня 185 сантиметров. и что у нас интересного здесь? Самое главное интересно, что машина заводится с кнопочки. Нажимаем на тормоз, нажимаем на кнопку старт. Завелись. Большой дисплей информативный и большой дисплей для магнитолы. Самая удобная штука и самая клевая для меня – это здесь CarPlay. Подключаем к магнитоле телефон. CarPlay здесь, к сожалению, проводной, а в новых машинах сейчас уже есть беспроводной. Например, запускаем Google Maps, нажимаем Start. Здесь выбираем опять Google Maps и все. карты у нас готовы. На, этом, на таком большом дисплее довольно удобно смотреть. Также музыка и так далее, какие-то мессенджеры и также голосовое управление. Здесь раздельный климат-контроль, на право и лево. Обожаю климат-контроль, я не знаю, готов переплачивать за него сколько угодно. Хоть бы денег у меня всегда хватало на климат-контроль потому что выставил одну цифру температуру и все и машина сама ее поддерживает не нужно крутить право лево А один раз только запомнил какая температура для тебя комфортная и погнали здесь дисплей он довольно много всего показывает какая музыка играет какая температура он даже как-то определяет на каком участке какая скорость я не знаю откуда он эти данные берет надо почитать и самое еще клевое в этой машине, то, что у него стоят какие-то датчики, я даже не знаю, где эти датчики стоят, я посмотрел, думал, под зеркалом нет, что если машина находится в слепой зоне, в слепой зоне зеркала, вот здесь вот забирается лампочка оранжевым цветом, она ночью не светит, не мешает, но зато... Дает понять, что машина находится в слепой зоне и аккуратно не надо перестраиваться ни вправо ни влево. Это очень удобно. Зеркала в солнцезащитных козырьках есть. Значит машина для девочек подходит. На этом про внешний вид машины достаточно. Теперь мы перейдем домой и уже расскажем все про цены. Как купить, как действовать, чтобы сбить цену как можно ниже. Забыл сказать, что в этой машине адаптивный круиз-контроль. Что такое просто круиз? Это когда набираешь нужную скорость, нажимаешь кнопку, и машина сама держит эту скорость. А адаптивный, это когда машина видит препятствия перед собой, она сама притормаживает. И если медленная машина впереди освободила полосу или тоже разогналась, Адаптивный круиз сам разгоняется, в общем говоря, еще меньше надо нажимать на педаль газа, еще больше комфорта на трассе или на хайвее. Я посмотрел много видео, как взять машину в лизинг в США, но сделал все не так, потому что я не идеальный. Расскажу в перемешку, как это сделал я и как сделаю это в следующий раз, чтобы еще больше сэкономить. Первое, что надо понять, что покупка автомобиля это схватка покупателя и дилера. Схема везде одинаковая. Они вас будут брать из мором, применяя при этом тысячи и один фокус с ценой, чтобы обмануть покупателя. На нашей стороне будет то, что мы это знаем, и немного подготовимся к битве. Выбирать машину лучше всего идти в выходной для вас день и сразу с утра. Ребенка желательно оставить дома. Провести в дилерском салоне придется минимум полдня, даже если вы будете согласны на все их условия и на любую цену. Все равно это займет несколько часов. А мы не будем согласны на их условия, значит умножаем потраченное время на 2. Так как у вас выходной, вы не будете никуда торопиться и сможете торговаться и настаивать на своих условиях до победного конца. Перед тем как ехать в дилерский салон, необходимо провести домашнее задание, найти самое лучшее предложение на выбранный вами автомобиль, к примеру Nissan Центра. Идем на официальный сайт Nissan USA и в разделе Offers смотрим какие есть специальные предложения на эту машину в данный момент. Чаще всего эти предложения распространяются на все штаты. Если цена в этом предложении достаточно вкусная и бьет аналогичные предложения других брендов, это то что нам надо. И нам совсем не важно, если в этом предложении написано куча условий, из которых понятно, что это не для нас. Объясню. Изначально мы собирались брать машину в кредит и не центру, а Nissan Versa. Эта модель еще ниже классом, чем центра, и соответственно цена на нее ниже. В Америке есть такая фера, что автопроизводители не предлагают специальных цен, а скорее вообще нет возможности взять в лизинг самую дешевую машину из их линейки. Например, если это Toyota, то Camry можно было взять в лизинг, а Corolla нет, только в кредит. Так и с Nissan, Versu можно было взять только в кредит, но цена была выгоднее, чем другие модели в лизинг. После того, как нам менеджер показал Versu и мы прокатились на ней, настроение наше как-то ухудшилось. Менеджер это сразу по нашему выражению лица заметил. Ну, потому что машина, так сказать, совсем деревянная, грубый дешевый, пластик внутри. В общем, ощущение было, что ты сидишь в машине какого-то российского производства, типа ВАЗ, ну или в Нексике какой-то. Конечно, хотелось сэкономить, но, так сказать, не до такой степени. Когда я сказал менеджеру, что машина так себе, он сказал, да, я понимаю, это машина начального уровня, но у нас есть хорошее предложение для вас. Это Nissan Центрой и что цену он нам сделает на лизинг на нее такую же, как на версу в кредит. Для нас было не принципиально, кредит или лиз, главное, чтобы было как можно дешевле. Мы отправились с улицы в салон, присели за стол переговоров, и бой начался. Менеджер постоянно уходил к своему боссу, переговаривался насчет цены, потом возвращался, показывал нам свои предложения. Вот, например, предложение в кредит Nissan Versa. Платеж в месяц чуть меньше 300 долларов. А потом нам показали предложение по Nissan центра. Я к сожалению не сохранил информацию, но там была примерно такая же сумма в месяц, только еще down payment первоначальный платеж. Сколько точно уже не помню. Я просто взял там же открыл сайт Nissan и посмотрел, какие есть оферы на эту модель. И нашел одно предложение. В описании было написано, что это цена только для тех, кто уже брал машину в лизинг в Nissan и хочет обновить. Но мне было все равно. Я позвал менеджера, сказал, что у вас, конечно, хорошее предложение. Но вот есть лучший, и показал на телефоне этот офер. Вот пример такого оффера: тут, конечно, без калькулятора сразу не разберешься, что за куча цифр. Ну, во-первых, все советуют не платить down payment, когда берешь машину в лизинг. И это легко сделать. Если мы видим в предложении, что down payment 2249 долларов, то нам нужно поделить эту сумму на количество месяцев лизинга. Это обычно 36 месяцев. И этот срок взят не с потолка, а потому что производитель дает полную гарантию на машину, обычно только на 36 месяцев и ограничение 12 тысяч миль в год пробега. Это тоже условие гарантии и отсюда ограничения в условиях лизинга. Вернемся к расчетам. Поделили сумму на 36 и прибавили ежемесячный платеж 179 долларов. Теперь сюда надо прибавить налог на машину. В Америке все цены указаны без налога, потому что в каждом штате сумма налога разная. Потом прибавляется дилер фи, это комиссия дилера. И также все платежи, связанные с оформлением машины. Например, только новые номера стоят около 500 долларов. Вот эти все суммы складываются и делятся на 36 месяцев. И прибавляется это все к ежемесячному платежу. В итоге получается, что при оформлении мы не платим ни копейки. Все плюсуем к ежемесячному платежу. В этом и заключаются все фокусы дилера. Что покупка автомобиля состоит из кучи крупных и мелких платежей. Как тот называет? Хайденфи, скрытая комиссия. И когда все эти платежи мы соединим, мы точно будем знать, во сколько нам обходится автомобиль. Иначе так и будем думать, что новенький автомобиль нам обходится всего в 179 долларов в месяц. Подумаешь, 2249 заплатили первоначальный платеж, 500 за номера, 1000 налог, 800 комиссия дилера. Вот как выглядело финальное предложение на Nissan Центра. 273 доллара в месяц, но это опять не финальная цена. На машину конечно есть полная гарантия от производителя на весь срок лизинга, но не забываем, что авто придется отдать в конце срока. А за это время машину обязательно поцарапаешь, в салоне разольется кофе, ребенок нарисует что-нибудь на потолке и т.д. и т.п. И никак не хочется за это все платить, точнее платить придется, но можно сэкономить. Для этого есть специальная страховка от дилера, которая покрывает все эти повреждения, также нам предложили к этой страховке дополнительную. За 4 доллара в месяц, которая будет покрывать замену тормозных колодок, замену аккумулятора, дворники, замена всяких жидкостей и так далее. Я посчитал, что даже если частью из этого воспользуюсь, будет выгоднее, чем без страховки. Обе страховки обошлись еще плюс 26 долларов в месяц. Итого машина нам обходится в 299 долларов. Это конечно немало, исходя из того, что в самом начале я говорил, что ищу машину подешевле. Но зато я вам рассказал, как на самом деле считается конечная цена автомобиля. А то многие блогеры говорят только ежемесячный платеж из рекламы, без всяких скрытых платежей. А потом кажется, что все в Америке дешево. Мы за правду. Всем добра, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!